Всем привет, с вами Антон Сайнов и вы на канале PlayTape Film Company. И вы смотрите новости кино. И в этом выпуске вы узнаете, какие будут сиквелы возвращения в прошлое после водрительного возрождения Сугдеи и какой предыстории главного злодея возрождения Сугдеи мы ждем в сольнике Возвращение в прошлое про синий Феникс. Начну с простого, что я сделал уже много роликов про новости кино, и каждый из них обретает новую популярность про информацию и будущих сиквелах и проектах в моей киностудии Playtea Film Company. Новости по предстоящей и ожидаемой вами мой фильм точнее в прошлое 4. возрождения Сугдеи», который выйдет под новый 2021 год, новости про главных будущих гладеев в моих фильмах и многое-много чего. И начнем с самой первой новости, о том, какие будут сиквелы возвращения в прошлое. Во-первых, я вам уже рассказывал, как будет называться Quindical возвращение в прошлое, то есть пятый сиквел возвращения в прошлое. Сокровища тавриды, но все детали пятых и шестых сиквел возвращения в прошлое пока что скрыты, но их даты выхода уже известны. То есть даты выхода. Пятый сиквел возвращения в прошлое выйдет в мае 2021 года. Шестой сиквел «Возвращение в прошлое» выйдет в декабре 2021 года, а в 2022 23 годах выйдут приквелы «Возвращение в прошлое», которые расскажут об Алексее Дятлове, который путешествовал в прошлое во времена Сорняковой Сугдеи и узнал о том, как зарождался Орден Рыцаря-Врагов, Пентезиотов. И эта трилогия приквел расскажет о том, как Алексей Становился ученым до рождения своего сына Дмитрия Дятлова, а также будет одновременно сняты Митклы, Возвращение в прошлое, Повелитель Темных Душ, который расскажет о прошлом злодеях три Возвращение в прошлое, Третьего Сиквела, Возвращение в прошлое, Харази и Тимберне, а также наследие Темнослава, который расскажет о том, как князь Вымарон приходил к власти в Сугдее. А после того, как вторая трилогия Возвращение в прошлое, одновременно еще и трилогия Прикла будет вместе с этим всем еще завершена. И когда все девять фильмов закончат целую франшизу или сагу Возвращение в прошлое, как я уже рассказывал, будет снят еще один фильм Возвращение в прошлое после этого. Как я уже рассказывал, Дантонов в одном из выпусках новостей, который расскажет про чуму в Сугдее, которая называется Возвращение в прошлое чума. Или как проект чума. «Project Plague». Вот. И еще что. Ведь... Э -э -э как я уже рассказывал еще, что ведь еще в специальном трейлере точнее в прошлое 4 возрождения сугдеи ведь в специальном трейлере точнее в прошлое 4 возрождения сугдеи Вы увидели главного злодея, консул самозванца Тезельдуна, который я уже тоже анонсировал Которого вы увидите в новом 2021 году То есть в декабре этого года, под новый 2021 год Ну и о нем будет снят сольник о том, как камень под названием Синий Феникс, который появится в возвращении в прошлой 4, в набрал могущество, и какова была предыстория Тезельдуна. Вот ведь э, многие фанаты, конечно же, удивляться, какая, какая будет предыстория у Тезельдуна. И даже расскажут ли нам предысторию этого нового злодея в Возвращении в прошлое 4 вынуждения Сугдеи и Тезельдуна? Конечно же, нет. Но самое главное, то что в Сольнике в прошлое, как называется Синий Феникс, Синий Феникс, возвращение в прошлой истории то есть такая антология который расскажет как э, о том, как Тезельдун приходил к власти, как, э, кем, и, кто, кто его принял за настоящего там и кто вот это все понятное дело и именно там в этом сольнике будет рассказана его предыстория ну и в этом сольнике конечно который будет снят еще и появится еще не скоро конечно о нем будет в нем будет рассказана предыстория нового персонажа фильма возвращения 4 четвери «Возрождение Сугдеи». возвращение Боине. Ведь Боин по русским народным сказкам — это писатель русских языческих песен, и, возможно, так сказать, по некоторым этим всем, как колдун или как дед. Ну, дед. Вот, и по некоторым канонам русских сказок является внуком Велеса. Но, однако, «Возвращение в прошлое», он появится только в фильме «Возвращение в прошлое 4. — Возвращение Сукдеи». Но потом о нем предыстория расскажется и в фильме «Возвращение в прошлое. Синий Феникс. Истории». Или как «Синий Феникс. Возвращение в прошлое истории. Сольники про... Синий Феникс, Тезельдуна и про него самого. И какие еще другие новости кино? Во-первых, мы анонсировали одну деталь квадрикела, точнее в прошлое, возвращение в прошлое 4, возрождение сугдеи. Синий Феникс, который я представил в своем инстаграме. Это камень могущества легендарности, которая же и будет показана в квадрикуле. Вот. Это камень могущества и легендарности, которая будет в квадриквеле смертью Эксериума, то есть в котором будет заключена смерть Эксериума и проклятие самого Тезельдуна, по некоторым деталям «Возвращение в прошлое 4». Вот. А почему вот Эксериума? Ведь Эксериум — это главный злодей первого фильма «Возвращение в прошлое». «Возвращение в прошлое» в поисках нового времени. Он же появился только там в первый раз. Вот. И только некоторые знали, как... Какая будет причина его смерти, настоящая? А вот причина настоящей его смерти будет Синий Феникс. Ведь вы же это все увидите. Ведь финальный трейлер, возвращение в прошлое, выйдет еще не скоро. Он выйдет аж в ноябре 2020 года. В ноябре 2020 года. Это под декабрь 2020. То есть это вот за два месяца до нового 2021 года. А финальный трейлер пока что не вышел. Там в апреле этого года вышел тизер трейлер, а вот.. В середине мая вышел специальный трейлер, который как бы как специальный ролик Special Look, и вот Вот. Ну на этом все. Какие вы еще ждете фильмов от моей киностудии, точнее, в, в прошлое, по темам? Напишите в комментариях, какие вы ждете еще фильмы по разным темам. Напишите, мне интересно. А на этом все. Всем пока. Новое видео уже на подходе. И впрочем, пока!